Всем привет! Пока Арсений и Лиана Шульгины проводят короткий отпуск с тещей и тестем Виталией, об их 10 дочери заботятся Валерия и Осип Пригожин. И Селин преподнесла им сюрприз. Наконец-то начала ходить! Милыми кадрами с первыми шагами малышки поделился Иосиф Пригожин в своих соцсетях. Я не знаю,